Компания Air Games. Мы производим надувные аттракционы, батуты, аквапарки, аквазорбы, а также гидроллеры. Мы гарантируем лучшую цену на рынке. Все наше оборудование соответствует ГОСТу.